Очень часто сетевиков можно сравнить с артистами. Они играют роль вдохновленного человека, который горит новой идеей. Может быть, они действительно искренне горят новой идеей. И они активно развивают структуру какой-то новой замечательной компании. Почему я на этом делаю акцент? Потому что э, иногда нужно копать историю тех людей, с кем вы работаете. Возможно, история этого человека – включает в себя несколько сетевых компаний, и практически все одинаковые. То есть это несколько лет назад новая компания, в которой человек поднялся быстро на том, что построил мгновенно структуру, потом какая-то новая компания, еще одна, потом спустя полтора года или год еще одна новая компания, и сейчас человек нашел действительно стоящую еще одну новую компанию, в которой он тоже развивает бизнес. Давайте разберемся, в чем проблема. Проблема в том, что человек только научился делать одну вещь. Он играет роль менеджера по продаже бизнеса, по продаже идей и светлого будущего. Очень часто этот менеджер по продаже светлого будущего умеет только заниматься подписанием новых людей, продавая им идеи, А работать с организацией несколько лет подряд с одной и той же, когда продукт может быть уже приелся, когда продукт и компания одна и та же, когда лидеры одни и те же когда приходится работать в том числе и с теми людьми, которые являются естественными потребителями. А некоторые лидеры, они даже не понимают, что потребительская сеть – это важно. Они говорят об этом только на словах. Потому что у этих людей в основном все дистрибьюторы – это они же и клиенты. И у этих людей строится мгновенно тысячная сеть, она входит ради бизнеса. У кого не получается, их считают клиентами. А у кого получается, их считают бизнес-партнерами. Но почему-то все вошли на какую-то кругленькую сумму. Может быть, пересмотреть взгляды на сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг – это не заведение новой компании и, в общем-то, на ней какие-то там зарабатывания сумасшедших денег. Сетевой маркетинг – это построение сети людей, которые пользуются регулярно одним и тем же товаром. Им он нравится, они его заказывают повторно, они его покупают для себя повторно, и еще раз, и еще раз, и им он нравится для того, чтобы лучше себя чувствовать, для того, чтобы быть более красивыми, для того, чтобы э, получать удовольствие от потребления конкретного продукта. И 90% структуры могут быть не дистрибьюторами, а просто потребителями, которые зарегистрированы э, для себя со скидкой. И когда в сети э, 90% потребителей, с этой сети не хочется уходить, Потому что потребителей нужно куда-то там переписывать. И это большая работа. А потребителям уже нравится продукт, они уже любят, им уже продукт интересен. Они поняли, что бизнес им даже и не интересно начинать, они его просто не любят. И есть часть людей, это группа, которым интересно развивать этот бизнес. Это лидеры, которые посещают все мероприятия, которые проводят регулярные встречи. То есть те люди, которые являются лидерами по развитию, те люди, которые являются лидерами по развитию этого бизнеса. И большая часть людей, это большая часть тех, на ком зарабатываются основные деньги, это довольные клиенты. Это сильное большое отличие с теми людьми, которые просто начинают бизнес и строят лидерскую сеть на лидерском продукте. И я вам хочу сказать очень важную вещь, что у многих людей совершенно непонятки в том, что они вступили в какую-то компанию, где у лидеров огромные чеки. Но почему-то продукт не продается. Сам себя не продает. Он не одевает галстук, он не одевает костюм, он не звонит людям. Продукт не продается. Это говорит о, том, о чем? Это говорит о чем? Нужен ли вам этот продукт, если бы не было бизнеса? Если такой продукт вам в таком объеме не нужен, вы находитесь в компании, которая заполняет все подкроватное пространство квартиры. Поначалу это... Эти продукты заполняют ваше подкроватное пространство, потом они заполняют гаражи. В Европе даже есть такая фраза, И, э, у, лидеров, э, у лидеров с бумовых компаний э, машина стоит около гаража, потому что полный гараж забит продукцией. Вот скажите, пожалуйста, хотели бы вы оказаться в такой ситуации? Хотели бы вы оказаться лидером сети, у которой вся сеть не может заехать в свой гараж? Вся сеть находится в долгах. Если вы хотите оказаться в такой ситуации и зарабатывать на входах деньги, то, пожалуйста, вопрос, как много этих же людей вы сможете водить из компании в компанию? Через какое-то время вы перестанете быть для них авторитетом, потому что все, что вы им предлагаете, оно ведет к тому, что они теряют деньги. Так вот, многоуровневый маркетинг, если мы говорим, что наша основная задача получения пассивного дохода, это научиться строить сеть потребителей, которым нужен просто товар и сеть лидеров, которым нужен этот бизнес. И в этом случае презентация продукта и бизнеса должна сильно отличаться, потому что в ключе мотивационные презентации нам уже работать просто не получится, потому что говорить «Вау, вау, мы новые, мы сейчас всех порвем, мы рынок сейчас захватим, мы самые первые, вытесним всех, кого только можно вытеснить». Так не получится, потому что через два года, через три года, через пять лет, через десять лет будет понятно, что вы за компания. Вопрос, будет ли в этом случае у вас потребительская организация? Если нет, ребята, зачем вы строите сеть? Может быть вообще есть смысл заниматься каким-то другим бизнесом, в котором есть какие-то другие, более быстрые доходы. Если мы говорим о сетевом маркетинге, то основная его задача – это построение пассивного дохода пассивного дохода, а пассивный доход – это клиенты, которые берут для себя продукт для естественного потребления вашей структурой. То есть, если ваша структура естественным путем берет какое-то количество продукта – это ваш естественный объем. Если структура не берет, а берет его только ради квалификации, ребята, вам нужно менять компанию или менять спонсорскую линию. С вами был Зайцев Алексей.